всем привет друзья это четвертая серия жизни бомжа в майнкрафте в прошлой серии мы были шахтерами мы продолжали копать и сегодня мы абсолютно все продадим все что у нас есть весь камень мы его продадим также сегодня мы арендуем поле на три посадки Вот, ну, кто не понял, какое поле именно. Вот это вот поле. Вот здесь вот есть пахарь, и у него можно арендовать его. Так. 250 рублей за изумруд. И изумруд на 500 рублей. Так, вот, вот. За 5 изумрудов он, э, как бы, аренда поля на три посадки. Это очень хорошо. Ну. О, бутылочки есть. Абсолютно все забираем. О-у-у-у, есть еще бутылочки. Что здесь как-то залаганное место, ладно. Здесь вот у нас есть бутылочки. Все, сейчас абсолютно все собираем. Наверное, пойдем и продадим их все, абсолютно все. Да, а потом пойдем и продадим весь камень, который у нас.. Ой, не камень, булыжник. Который у нас есть. Вроде как за стак. Рабочий берет, по-моему, за 200 рублей если я не ошибаюсь вот сейчас как раз таки и посмотрим и думаю сегодня мы купим ну еще раз повторюсь арендуем вот это поле на три посадки так вот он дрова неплохо кстати мы здесь прокопали так здорово угу. ну да вот за 200 рублей ну, абсолютно все сейчас продаем Так, э, у нас вроде 2200 рублей. И, кстати, вот, очень хочется купить вот этот домик, но он стоит 128 золотых монет, а я тут посмотрел, сколько стоят вообще золотые монеты, и я немножечко приофигел, потому что, ну, как бы 2000 рублей за... Одну золотую монету это слишком много. Вот. Очень много. Сейчас мы еще домой заглянем. Мы-то можем себе одну монету золотую купить. Нам останется всего лишь 127. Но это будет очень долго. Ну-ка. У вас есть? О, есть еще как. Даже много. Мы абсолютно сейчас все везде под... Сбираем все бутылки. Так, ну немножечко, но. И абсолютно все продаем. Так, ну это будет очень долго, но.. По крайней мере, у нас будут зато деньги. Зато посчитаем, сколько у нас денег всего выйдет. Давай, быстрее. Вот эти бутылочки хорошо стоят по 10 рублей. Тут у нас всего будет сколько? 400. 400 с чем-то, наверное, да, рублей будет у нас. 400. Да, 430 рублей у нас. Неплохо, кстати, неплохо. Ну, давайте заберем нет, ну сейчас я не буду. Вот. И еще. Абсолютно сейчас все деньги возьмем. Ну, кстати, неплохо у нас так-то денег, на самом деле. Сейчас все разменяем. Нам надо сколько еще? То есть, сейчас мы посчитаем. Нам нужно ставить... Тысячу рублей получается. Да, и купить 4 изумруда и уже арендовать поле. Так, обменщик. Так, ну косарь мы, в принципе, да, оставляем. И косарь мы сразу же, наверное, разменяем. Чтобы не забыть. Косарь по 50 мы разменяем. 500 ки мы разменяем, наверное, на сотки. Сотки мы разменяем на 50 рублей. То есть, в итоге нам нужно где-то... Так. Угу. Давайте сразу же тогда купим, чтобы я не запутался уже сто процентов, Иначе я уже запутался. Так, Пахарь, стоять. Стой, Пахарь. Раз, два, три. Угу. Нам нужно еще 250 рублей. Нам нужно еще разменять. Вот так вот. Да. Все, теперь мы можем спокойно уже. Так, пахарь зашел уже. Все, вот. Есть, у нас пять. 5... Есть, все. Мы арендовали поле. Но, наверное. Пойдем поспим тогда. А то ночью работать как-то не хочется. Так. Вс, можно спать теперь. Фуф. Естественно, мы сейчас все абсолютно соберем, заново все засадим и повторим еще так два раза. Я не знаю, в следующей серии мы уже все будем продавать, все то, что мы собрали, либо через серию. Потому что ну, поле не маленькое. Собирать мы будем не так уж и быстро. Я думаю, мы сразу же тут собрали и будем заш... засаживать, вот. вот так вот. И, и старый сейчас сделаем. Все соберем и засадим. Хотя в принципе можно и потом это все засадить, но Лучше, наверное, сразу быть. Так, ну это будет очень долго. Да, это все засаживать. Длительный процесс, так скажем. Поэтому как все соберу, сразу же свяжусь с вами. Фу. Я это сделал. Даже ночью уже наступила. Ну, наконец, куда ты из вас? быстрее домой. А -а -а, Зеленый там но no. для да бабка просто неплохо нормально тогда. быстрее быстрее быстрее нет пожалуйста нет Я не могу спать. Нет. Правильно, правильно. Нет. есть Я могу поспать. Итак. Ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ мы сейчас будем делать? Хотя... Давайте продадим абсолютно все, что у нас есть. Полностью все. Просто подчистую все. поэтому вот, вот, вот так вот. так угу. давайте сразу вот так вот продадим просто и вот это продадим абсолютно все Неплохо так сколько у нас уже. У нас очень много денег сейчас. Давайте сейчас пойдем домой. Возьмем абсолютно все деньги. И попробуем купить столько золотых монет, сколько мы сможем. Если мы купим хотя бы 4 золотые монеты, это будет уже лучше. Это будет уже хорошо. Ну хотя бы 4. Я надеюсь на это, по крайней мере. Ну, наша цель сначала это накопить 128 золотых монет, чтобы купить дом. Пока что я ни у кого не видел, чтобы кто-то продавал машину. Что-то у вас дверь открыта, ну ладно. Так, здорово, админчик. Так. Хм. <клёх> вот на 50 рублей мы отмениваем, значит. Абсолютно все сейчас обмениваем на 50 рублей. Что-то как-то долго и много. Но это хорошо, то, что долго и, ну, в смысле, что, что у нас много получается. 50 рублей. И, ладно. Теперь меняем на соточки. Меняем на соточки абсолютно все. Это у нас получается... 2600, потом мы обмениваем абсолютно все 200 рублей на соточки. Это у нас получается уже 5000. На, по 500 рублей мы обмениваем. И 500 на 1000. Так. Угу. Раз, два, три. Три золотые монеты, ну, неплохо, нормально. Так, э -э, и пойдем, наверное, еду купим. Я не знаю, там, дорогая еда сейчас или нет, но у меня денег вообще не осталось. У меня есть три золотые монеты, но... Можно, кстати, коптика побить, может быть, он нам это отдаст. Так, здорово, повар, в общем, моне... что он мне нужно вообще? Я могу купить Ролтон. Четыре буханки хлеба. Почему это будет То если это буханка хлеба? E Ладно. <с> e like так. Жареную курицу. Давайте Ролтон купим. И три буханки хлеба. Вот это, я думаю, достаточно. Ну, давайте побьем губника, что ли? Почему бы... Тут... Тут... Тут... Тут... Ну я... Шантарахнул его так-то... Нормально. Так. Здорово. Угу. Нет, нам это не надо, чтобы мы это покупали. Нет. Ладно. Что, может быть, выпьем? Не, не надо, не надо. Лучше не принимать ничего такого, то что... Не надо. Эх, долго нам копить. Достаточно долго. Чтобы накопить на этот замечательный дом. Ну, ну... Вы просто посмотрите на него. Ну, это самый лучший дом вообще во всей деревне здесь это просто самый лучший дом так, тут тут вообще можно сделать подвал чисто знаете сделать погреб там закаточки какие-то делать там огурцы помидоры ну короче вот это все думаю это будет прям идеальный дом но, блин, он стоит достаточно, ну, нехил, Ну, извините, 128 золотых монет. У меня только 3 золотые монеты. Это получается нам еще копить и копить. Это еще нам, извините меня, 125 золотых монет. Достаточно много-долго. Но я думаю, я буду продолжать работать в шахте. И зарабатывать хотя бы так. Может быть, в следующей серии у нас будет какая-то другая работа. Но... У нас еще есть две посадки, как бы пшеницы, вот. Поэтому мы еще два раза можем продать всю эту пшеницу и семена пшеницы. Вот такая вот серия у нас получилась. В общем, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь, на канал с колокольчиком обязательно. И... Жду именно тебя в следующей серии. Всем удачи и всем пока.